Одна из э, наиболее ярких страниц, прошедшего э, в Париже авиасалона, несомненно, объявление AIG о э, намерении заключить контракт на 20737 э, Макс. Это объявление прозвучало как гром среди ясного неба, Такого конкурса не было, и Брид Airways и Iberia не объявляли о желании модернизировать парк. Это вызывает, конечно, четкое ощущение некой внутренней договоренности между англосаксами, британскими и американскими. Но, тем не менее, это действительно стало большой новостью. Новость действительно глобальная, в том смысле, что если бы не контракт на эти 200, то, условно говоря, э ну, как вот в футболе бывает разгромный счет, тогда uh -huh. бы, вот, обычно подводят по итогам авиасалонов, значит, такой счет, кто сколько получил контрактов и заказов, тогда бы у Airbus получился бы по сравнению с Боингом счет просто совершенно разгромный. Вот. А теперь, благодаря этому, там получается вполне нормально. То есть все понимают, что у Боинга продажи меньше, чем у Airbus, по совершенно понятной, понятным причинам, но в то же время никакого разгрома нет, поскольку вот эта группа AEG, в которую входит в British Airways, Iberia и ряд других перевозчиков, она действительно вот заявила о таком мощном консолидированном заказе. Ну, здесь надо понимать, что это не заказ и не контракт. Это пока Намерение. письмо о намерениях. Но мне кажется, что здесь, э, помимо поддержания Реноме Боинга, как ведущего производителя авиационной техники в мире есть еще один очень важный момент, связанный с тем, что Boeing наконец включился в очень важную борьбу по восстановлению собственной репутации после вот действительно этой очень сложной и некрасивой истории с 737 MAX, которая далеко не закончена. И едва ли в ближайшие месяцы закончится. Каким-то образом парировать вот этот вот э, репутационный ущерб нужно наиболее, что ли, я бы сказал, проактивным способом, потому что в противном случае последствия могут быть катастрофическими.